Ребята, всем привет! Сегодня я выбрался на рыбалку с тестем. Он стоит, вдалеке уйдет. Погода плохая у нас сегодня. На улице есть. ветер сильный и снег. Там рыбаки видно, вдалеке еще сидят. Мы, я жердицы поставил тут, на яршей рядом. Так, ну мне кажется, ничего не попадет. Хотел сегодня показать вам. Палатка мне все-таки пришла. С Екатеринбурга заказывал в интернет сайте она большая, но по цене не сильно дорогая. Вот установил, в такой ветер, он сколько растяжек поставил, чтобы не улетела. К снегохода привязал Здесь, -то, здесь, да. Ветер, потому что вообще сильный. Надеюсь, четыре окна имеется. Два с этой стороны, ну вот одно здесь, другой с этой стороны. Вход вот такой небольшой, закрытый Два входа, второй вход вот здесь, вот два окна с этой стороны, два окна и два окна с той стороны. Здесь вентиляционные, наверное, под воздух, имеется два кармана здесь и два кармана на другой стороне. Дверцы удобно, с липучками чтобы не мешало раз по качеству не знаю трехслойная трёх, она не прошита а такая как прокапана или проклеена как правильно назвать но ну, теплая не ну не то что теплая сейчас я не могу сказать еще не проверял но не продувает ветром это однозначно заказал с ней сразу на как бы на трубу на дымоход такие окна вот пластик четыре штуки идут здесь не поставил пока а так одно с дымоходом заказал и еще заказал такую бюджетную раскладушку которая пришла качество как? так хилая крепление все слабоватое но это можно потом заменить на свои вырезать так алюминиевая это -то и жести про палатку еще что хотел сказать разбирается она легко и собирается тоже сначала стены я сначала разобраться не мог потолок все вытягивал вытягивал не мог вытянуть оказывается сначала стены а потом потолок в конце здесь имеем крючок Тут, вот заметил все гайки на будет попротягивать крючок фонарик повесить не вижу только что здесь что-нибудь ложить одежду сушить сегодня рыбалочка такая у нас небольшая вот окушки поклевали. Ершей отпускал. Не знаю, как плохо так сегодня клюет. Вчера батька был, так тут хорошо наудил, таз целый железный. А вот сегодня мы так. Утеси вот там тоже что-то поклевывать. Он тут ершей натаскал. Вот так вот такая большая палатка. Вот раскладушка Мед-90, видите как она, сколько тут. Ее можно еще даже стенки двинуть, потом в печку, у меня плана печку сварить, думал заказать, а там все тонкое, так лучше сварить самому, железо все есть уже, чертеж уже есть в печке, небольшой раз, под лунки, и может в этом году получится с ночевкой съездить поудить. А так, если по рыбалке, что будет интересно, так сниму, покажу, палатка мне вообще нравится. Зачетная. Че, Ни хера? <смех> а? Деньги не день, попробуй. Блин, рыба есть. Сошел какой-то крупный. Ну это у меня покрупнее. Плохо, зацепил, наверное, она, блин. Блин, опять ведь какой-то зараза. Дразнит? Я пробовал, там, давай, Да. да. Рыбонька. Ну, смотри, подлещика зацепил маленькое. Думаю, кто клевал до этого? Тебе не надо его. А? Я. А, у меня не есть, так я. Надо? Опа. Пять ежек. У меня вот идут с одного. хорошая тоже рожен он попалась но хорошая такая добротная. Ершида. Ну и погода так на улице, да? Как будто еще хуже стало. Торо хорошая срога. Я таких летом-то не ловил, блин. Ну, ребята, какая... Вот все, сегодня день заканчивается. На улице все так ветер и дует сильный. Вот наш улов. Ну мой сегодняшний. Сейчас все собираю и едем домой. Три сорожены удел и ершей по выпускал, конечно. Мусор с собой заберу, домой выкинем. А так все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.